Парни, важная новость. Перед тем, как ты просмотришь этот ролик, знай. Я в январе улетаю на несколько месяцев а, до апреля практически, ну до конца марта. И поэтому тренингов в Москве не будет. Но у нас пройдет один тренинг директивные знакомства в январе, в самом начале января с моим участием. И это будет особенный поток. Его особенность в том, что мы впервые возьмем и в этот тренинг по знакомствам интегрируем, а, дадим тебе возможность проводить повторные свидания. То есть, если ты знаешь, что в этом тренинге ты сделаешь минимум 7 свиданий, это наша гарантия, а по-хорошему свиданию 10-12, то на этой неделе выходных новогодних выходных, мы дадим тебе возможность сделать еще два повторных свидания. И таким образом у тебя будет минимум семь первых свиданий и парочку повторных свиданий для того, чтобы ты почувствовал, что это такое, что не просто так знакомишься. Потому что ну, обычно у нас парни делают повторные свидания на следующей неделе после тренинга, а я решил взять и провести такой маленький эксперимент, добавить еще больше результатов, которые можно внедрить в эту неделю, чтобы ты понимал, ты понимал, насколько ты охуенный, насколько ты можешь прокачаться за эти семь дней. Подробности про это по ссылке в описании, записывайся. Сейчас пока на него цена, ну не самая низкая, да, уже пропустил самую низкую цену, но с хорошей жирной скидкой. Пока так есть. Потом я прилечу в апреле, ну в конце марта и в апреле у нас будет следующий поток, и извини, но цена на него вырастет. Вырастет причем прилично, там процентов на 30. Я потом объясню почему, но... И сэкономить, и крутой тренинг провести, ссылка в описании, тебе даже не нужно брать отпуск для того, чтобы по максимуму отжечь. Все, приятного просмотра этого ролика, пока. Стой. Это ваш разговор, и можешь признать? Ты с кем там общаешься? Подругой это, Да, вы здесь нагорелись, встретиться. Пока не договорились, я вот пошла, платочку посмотреть. у меня похожая ситуация, только я уже стрица с другом, поэтому разбежались. И я, думаю, по магазинчикам пройдусь и увидет твою красную помаду. Я не подум... знала, просто когда я бы хотел на улице, я думаю, ну все. И сколько тебе сегодня подошли? У тебя энергетика сексуальная, это хорошо. Обычно девушки такие в своих мыслях ни о чем не думают. Да, как-то и нет сексуальной привлекательности. Все это чувствуется. Как тебя зовут? Алена. Алена, Антон. Да, очень приятно. Вот так вот. Кончики пальцев вот так вот. Почему, правда, у тебя такая энергетика? Я не знаю. Ты давно сексом занималась? Ну, такое. Полгода, год. Это так важно? Да, мне, ну интересно. Обычно бывает две ситуации такие. Либо давно не было секса, либо постоянно в жизни такая. Такая вот у меня жизнь. Мне это не говори, говорили не первый раз. Я сам из же приехал, написал заявление об увольнении сразу же и уехал. Но чувствую, тебя Москва не очень так цепляет. Нет, это наоборот очень давно цепляет, но что-то как-то никак не оставит Слышь, здесь. Тебя никто не зовет вот так вот. Давай приезжай, поможем первый месяц. Мне так просто вдруг сказал. Давай, первый месяц у меня поживешь, нам разберемся. Я такой, да, не него вопрос сразу рулем. Здесь очень просто, на самом деле, найти работочку, устроиться. Да, я думаю, да. А ты будешь такая... Я хочу заработать, очень хочу. Если не завтра, то запиши. Стой. Не пугайся. Поднимался по эскалатору, собирался на третий этаж. Ты прошла ты передо мной. Я? Мне понравился твой образ. Я решил тебя догнать. Честно, развратно выглядишь, Правда? Да. Сергей, Нет. Лили, да? Ну что-то в тебе такое есть, да. да? Что-то конкретное из а, зимних вещей, которые выглядят, не знаю, сексуально привлекательно, а что. Так, не осталось, но развратно. Ну что почувствовал, то и сказал. Вот. Вот надо задуматься, почему. У тебя прям такая энергетика, ты вот стоишь, смотришь на меня и глаза очень такие пристально, глазами своими. А, сексуальная энергетика, вот такое бывает обычно, когда либо у девушки, там, не знаю, давно не было парня, либо если она лет 18, мне кажется, упала в котел с а, Виагрой просто и впитала в себя все это. Внешность обманчива, да? Ну внешность часто обманчива. Вид был то, наверное, мысль мне тоже Но ты думаешь, <с э, <с знаешь, мужчины первые, они смотрят глазами, да? Если внешность совпала, дальше надо понять, что за человек перед тобой. Но поскольку сейчас у нас мы времени не располагаем, мы можем как-нибудь э, попить чай и там уже видно будет. Тогда напиши. Давай я тебе наберу, у тебя останется мой номер. Ты 5 дней поработаешь, да? Я думаю. Да. Я работаю вообще плавающую графику, я занимаюсь съемками и... Что снимаешь? Рекламу. А ты, мне кажется, какой-нибудь, не знаю, там... Сейчас окажется учительница, короче, такая горячая. Нет. Нет? Тебе бы пошло, мне так кажется. Ладно, наберу, вечерком побыем чай. Все. Приятно познакомиться. Стой. Я собирался вниз спускаться и увидел, как ты спустилась сверху. Вот откуда-то сторона дворика, да? И, -и, -и, и я обратил внимание на твою красную поману. Да. Ты на красную зачем так? Просто. Ну вот она привлекла мое внимание, поэтому я пришел. Как тебя зовут? Полина. Полина, Антон. Ты там очень... фоточки, что ли, рассматриваешь? Нет, а? просто очень приятно. Взаимно. Есть подозрение, что ты студентка и решила... Зайти сначала в гастроном, потом взять пакет оттуда и здесь что-нибудь затариться. Нет, не сейчас на работу. На работу? Тебе сколько лет, чтобы ты на работу 18. ходил? 18. И ты на работу 18 лет ходишь? Mm? На работу 18 лет ходишь? Все что, умничка? А, я работаю в Традивариусе. Это здесь, да? Ну, это ты там что, труселя, не труселя? Mm? Турселя, не труселя, чего там продаете? Mm? Просто, Просто одежда, ты... в принципе. А. нет. <laughs> Хорошо. Мила, выглядишь. Тебе через сколько надо? Это что такое? Это, чтобы не замерзнуть. Нет, это водолазка идет, рукава Я видел из таких штук делать колготки. У тебя есть? Да. Ты... Они уже не модные. Ну, мне кажется, нормально было. Тут соседчатая, там соседчатая. Главное, чтобы не только колготка была, всем а в чем течет. Слушай, сколько у тебя времени свободного есть? У меня есть минут пять. Я просто брал с кофейчик перехватить, и в принципе можем, если за 10 минут уложиться, то можем кофетчик перехватить. И ты подбежишь. Что тогда? Мне сейчас надо реально уже бежать на работу. блин, а если ты была моя девушка, я бы тебя затащил куда-нибудь в примерочную тогда быстренько, и не ставить там секс название. Очень весело. За 5 минут. Главное уложиться. Ну ты в юбке, поэтому это удобно. Слушай, а если серьезно, далеко не далеко живешь отсюда? Не так далеко. И ты решила, если не недалеко живешь, здесь как раз и устроиться. И учеба здесь же. В моей Экономист, значит. Экономист, значит. Программист. Господи, серьезно, у тебя большая голова, большие мозги? Да. А почему зеленая? Мне просто Такая. Ты забавная. Давай я, чтобы тебя не задерживать, я запишу твой номер и тогда мы потом уж по-нормальному. Когда будет время, спишемся, созвонимся. М -м. А еще раз имя? Полина. Полина. Угу. Полина. Запиши. Программист. Угу. Забавно, неожиданно. Ватсап угу. есть? Да, конечно. Я тебе WhatsApp напишу, как найдется. Угу. Слушай, ну хорошо, что ты рабочего дня, давай пятачка. Спасибо. И пусть я а сегодня будут только самые офигенные <свят> клиенты, которые будут говорить и комплименты. А ну-ка повернись ка это следишь за фигурой, это хорошо. Это классный попсик. Спасибо. Давай сделаем так. У тебя два через два? Нет, мне когда захочу. Это как в Макдональдсе, только свободный град называется? Да. Линзы? Цвет? Глаза. Цвет подожди. глаз мой, линзы, Нет, линзы... у меня есть. Да, я понял. Я, у у начал... я понял, но я просто сначала их не заметил. А, ну... Давай, хорошего тебе дня, а я пойду за кофе. Пока.